Сейчас есть различные формы обучения детей, и не так уж и обязательно при этом ходить в школу. Более того, иногда школьный коллектив не получается таким, как хотелось бы родителям и детям, и поэтому имеет смысл больше разнообразить ребенку контакты с его ровесниками. И для этого очень часто подходят различные кружки, мероприятия, походы куда-либо и тому подобные вещи. Давайте поговорим о том, зачем вообще ребенку детский коллектив. Да, школьный коллектив это тоже подходит. Дело в том, что... Пока ребенок растет и формируется, если до 7 лет ребенок видит только свою семью, независимо от того, кто его окружает, то социализируясь и начиная ходить в школу, ребенок начинает к этому времени обращать внимание на других людей. Причем нравится или не нравится, но он вынужден это делать. Что значит обращать внимание? Наверное, многие знают цифры, что у нас есть три составляющие общения. Это что мы говорим, то есть текст. Как мы говорим, то есть различные характеристики голоса. И достаточно большая доля невербального общения. Невербальное. Вербальное это язык, это слова. И невербальное это жесты, мимика и прочие э, вещи, с помощью которых мы передаем информацию. И ребенок, находясь в детском коллективе, учится понимать, что означают невербальные жесты, мимика и тому подобные вещи. Собственно, почему часто у людей возникает проблема во время интернет-общения? Потому что большой процент понимания информации отсутствует. И таким образом человек читает или воспринимает информацию, которая поступает через интернет, так, как он хочет, так как он может через свои фильтры это делать. Реальный человек ⁇ это всегда совсем другие моменты. Вот, поэтому ребенку это крайне важно научиться этим вещам. Примерно соотношение текст, то есть что мы говорим, примерно 7%. Как мы говорим, примерно 20-25%. И то, о чем я говорила, невербалика, понимание жестов, мимики, эмоций, невербальное общение, все остальное, то есть почти 70%. Поэтому детский коллектив нужен не для того, чтобы уметь постоять за себя, развить лидерские качества и тому подобные вещи. Коллектив вообще, в принципе, и живое общение, оно нужно именно для того, чтобы научиться социализироваться. И когда ребенок не умеет социализироваться, у него возникают сложности в дальнейшем. Вы действительно думаете, что если сейчас вы подберете ему идеальный коллектив или какую-то частную школу, где будут его облизывать, и какие-то еще трудности вы ему сейчас поможете преодолеть, и в его жизни все будет гладко, и он после этого станет очень успешным, удачным человеком, когда мы ограждаем ребенка от каких-то проблем, на наш взгляд, то эти проблемы его обязательно догонят просто в другом возрасте. И, к сожалению, в этом возрасте он может быть не готов к этим проблемам. У меня где-то есть видео про бабочку или как родители делают детей инвалидами. Конечно, инвалиды очень громко сказаны. Просто это дети, которые... Вы, вырастая, имеют проблемы. И сейчас некоторые ученые бьют тревогу по этому поводу, что э, общение в интернете... Оно просто выключает некоторые функции мозга, и в итоге люди, которые сидят в интернете, а это практически все население, они очень часто не могут общаться в реальности, они очень часто не могут строить отношения, очень часто не умеют договариваться. И они не могут провести логичную цепочку до конца разговора. То есть смс-общение и живое общение – это две большие разницы. Поэтому постарайтесь детям не делать так называемых медвежьих услуг. А чем больше коллективов, то есть чем больше общения у ребенка, почему раньше дети бегали во дворе и очень много общались, очень много разговаривали, Потому что им нужно это такой период. И не обольщайтесь, что то, что вы сделали один раз, это остается навсегда. Нет, эту функцию нужно практиковать, тем более, что различные жесты, они с годами меняются. Вот такого жеста в моем детстве не было, мы не знали, что это такое. Сейчас я показала и думаю, это вполне понятно. Так что детский коллектив очень важен, если ваш ребенок не ходит в школу или в школе маленький класс или еще что-то. Разнообразие. Этот коллектив, и плюс ко всему, ребенку проще учиться от ровесников. Он может не понимать, недопонимать взрослую мимику, но он понимает тех людей, которые соответствуют ему по возрасту. Поэтому детский коллектив, то есть это плюс-минус два года, это очень важная вещь для социализации ребенка.